Приветствуем вас, дорогие друзья, в этой праздничной предновогодней студии. Все свидетельствует о том, что эфир сегодня будет ä, праздничным и, конечно и ярким, же, и интересным. ярким, интересным и очень насыщенным. У нас есть и расширенный стол, а значит будет много гостей и ä, бывает, шампанское. шампанское. Именно, да? да, все будет. Обязательно оставайтесь с нами, не переключайтесь. Совсем скоро. Сегодня будет много гостей. Много эксклюзивной информации. Песни... Что там опять со звуком? Кто опять ну, обозрал начался. Я не понимаю. Что там такое? Дверь закрыта? Кто Ой. это? Господи, кто это? Ян, кто это? Это Господи, я uh... испугался. Какая-то попытка захвата нашей студии, произошла, произошла, на произошла... Ян, наверное, твои какие-то знакомые. Да, это анархисты нашицкие это пришли, да. <свят> <свят> <свят> guys is your friends, They fight for freedom, как в Лондоне говорят у Тадеуша. Здравствуйте, Здравствуйте Ребята, с чем пришли, с чем пожаловали на Новый год, так сказать? Это, это точно анархисты. Анархисты. Анархисты. Анархисты. анархисты, это же музыканты. Музыканты, с Новым годом, ребята, у вас. Присаживайтесь, анархисты. у нас кресло анархисты. сегодня. Для всех спасибо большое, друзья, за этот врыв в наш такой. эфир. Анархисты. Очень интересно, необычно Пожалуйста. и, впрочем... Как всегда. Как всегда. Кстати, хочу сказать, что этот ритм очень часто можно было слышать и до сих пор слышно на маршах протеста, потому что анархисты задают его организуют э, людей, за что мы вам безмерно благодарны, конечно же. Вы придаете белорусской революции особенную, так сказать, перчинку и, и надежду. Нас... И надежду, не глядя на то, что много ваших товарищей сейчас таится за кратами. Что наш вы... друг Микола Дюдок Микола в частности. Мих... Как у вас вообще в целом дела сейчас в Беларуси? Ну, для начала хотели бы поприветствовать всех. Между собой в монархистской среде принято называть друг друга товарищами и товарищками. Не как большевистских бюрократов, но как людей, которых объединяют идеи лучшего будущего. И этого достаточно, чтобы стоять друг за друга, проявлять солидарность, помогать в трудную минуту. Именно эта общность позволяет нам выживать уже более 20 лет в этой стране. И сегодня мы можем назвать своими товарищами буквально каждую и каждого из вас, ведь мы делаем этот протест вместе. Вместе учимся и ошибаемся. Вместе устаем и отдыхаем. Вместе опускаем руки и ощущаем приток энтузиазма от действий друг друга. Свобода, равенство, солидарность. Супер. И живет Беларусь. Живи. <годно> <gotcha> э -э -э вот. Друзья, вот как вы можете оценить э -э тот вклад, который внес белорусский народ? А белорусский народ это в том числе и анархисты, в том числе и люди, которые находятся сейчас на передовой. Как вы оцениваете уходящий год? Ну, 2020 год был беспрецедентным, это безусловно. И на самом деле, как я уже сказал, конечно же, хотелось бы, чтобы этот 2020, 2021 год стал годом без режима. К слову, мы с вами уже коллеги, потому что наш канал, э как анархистов, сейчас зачастую режим называет экстремистами. У а кому тоже внесены в госбреесты? Да, вот пытаются представить в такой негативной форме. Я сам испугался, когда вы зашли. Но тем не менее, как видим... Да, вы испугались Первого террориста в Беларуси. Но, как видим, вы обычные нормальные ребята. Хоть и скрываете свои лица, но источаете добро, позитив, радость. И, э, и мы побратимы в некоторой степени, потому что мы тоже экстремисты, террористы. и ну, Единственное, не скрываем только вот свои лица, потому что и так все спалено. Они уже после. Мы открыли лица, а потом они нас ну. они нас назвали террористами. Мы живем в 21 веке, вот в этом веке терроризма, когда... Это очень модная штука, когда людей, несогласных, обвиняют в терроризме. И многие государства это делают. Это очень выгодно... Потому что, ну, всегда можно называть, вот они террористы, и люди будут как бы ненавидеть. Но мы никакие, конечно же, не анатхисты, скрываем лица мы, во-первых, потому что мы опасаемся за как свою, бы, безопасность. Но мы не хотим показывать своих лиц, и не хотим выбиваться куда-то там, чтобы потом управлять этим народом. Мы не, хотим, мы не стремимся к власти, мы стремимся власть разрушить в том виде, как она существует. То есть мы стремимся создать горизонталь власти, а не вертикаль. Поэтому с вас можно брать примеры. Безусловно, безусловно. Но ну, кстати, уже, брать очень много уже берут примеры, это самоорганизация во дворах, которая происходит. Да? Люди сами организовываются, сами все делают. Без объявления каких-то маршей, что-то выходят, сами делают, рисуют, замораживают Конечно, флаги. Друг другу. В общем, да. Что и... еще можно привнести в протестное движение? На ваш взгляд, чего не хватает вот в нашем случае сейчас, что можно посоветовать, Улучшить. совет дать, может быть, какой-то? пару хитростей mm -hmm. по защите себя вот скрывать лица, одевать маски, бояться да, коронавирусной. Кстати, инфекцией. мы в июле памятку анархистов, что тоже возбудоражило пропагандистов, Ой, памятку да, анархистов по сцепкам, по mm -hmm. тому, как своих не отдавать в руки каратель. Чтобы не отдавать своих и всегда вступаться и защищать, это Вообще, краеугольный камень какой-то солидарности. На самом деле, многие анархисты просто не пользуются вообще телефонами, и это у нас, у нас считается нормой. Да, Микола Дидок не пользовался телефоном. Да. Ну а те, кто пользуется, например, пользуются только например, для работы, либо еще для чего-то, и, как правило, делаются какие-то левые симки не на свое имя. За собой, а много анархистов сейчас в Беларуси в подполье, которые готовы в определенный момент резко выйти и дожать. Но не будем раскрывать всех, наверное, как бы таких информаций, но в, в принципе сейчас все анархисты в подполье. У нас вообще на самом деле очень мало публичных людей, а те, кто, которые были, они сидят. У вас для нас есть видео какое-то подготовленное. да. Товарищи и товарищи из Беларуси подготовили видео, видеообращение, видеопоздравление с Новым годом. Предлагаю посмотреть. с вашего позволения. В этом году мы восхищались белорусами и белорусскими рядом с нами. Мы убедились, что солидарность – наше главное оружие в борьбе с дикатурой. Нас восхищали люди, которые при разгоне не убегали или возвращались, услышав наши барабаны. Бабушка, предупредившая меня баблабе об в соседнем дворе. Молодая пара, которая отвезла нас с инструментами после марша. Мужчина, поддержавший нас, встав в сцепку. Запрямляйся! Запрямляйся! Не Музыканты, присоединившиеся к нашей самбе во время марша. Девушка, которая заварила мне чай возле РУВД. Друзья, кормившие мою собаку, пока я была на сутках. Девушка и парень, которые помогли мне нести баннер. Люди, которые защищали Мурал на площади перемен рядом с нами. Парень побежал всю первым наму. Толпа, что его поддержала, и прогнала их. Семья с собакой, укрывшая меня в своей квартире. Парень, заблокировавший дорогу, пока я писал на асфальте. Люди, которые выходят каждую неделю и повторяют подобные небольшие, но очень важные подвиги. Белорусы и белорусские, которые наконец проснулись и больше никогда не смогут заснуть. С новым! В новой! И по-новому! Очень круто, очень важные слова. Сопротивляться, не сдаваться. Это действительно можно все, все, что можно пожелать белорусскому народу сейчас. Красиво сделали, красиво смонтировали. Просто супер. Нам ну, очень очень, -очень талантливые ребята. Испеть и смонтировать, и снять. Вот и в случае чего защищаться, и обучать, и показывать. Пример остальным протестующим. Ребята, вам слово. На жаль, як усім відомо, зараз каля 10 анархистов находится за кратами, некоторые прозвища уже вядомы по э, справе 2010 года. Для нас э, вельми важна солидарность и э, в ну, первую очередь солидарность для да политзневоленных, помимо наших текстов. Товарищи, товарищак, зараз за кратами, ну, неимоверная колькасть простых людей, які так само, ну, как мы бачим, поли зневолены, не забывайте, пожалуйста, тех, кто оказался за кратами, зараз вся белорусская супольность с, с, с, с этим згодна, и поддерживается, коли ласка, кто там. Мы со своей стороны поддержим, как можем, а можем мы немало. Немало, но мы стараемся, стараемся и делаем, друзья, для вас. Спасибо огромное ребятам, спасибо огромное, что пришли. Я понимаю, что для вас это сложно, приходить в медийное пространство. Грубо говоря, менять вообще плоскость сознания, потому что вы всегда в тени. А и сейчас, на улице всегда. Да, а сейчас в помещении и еще перед камерами все прекрасно понимаем. Огромное спасибо, спасибо за перформанс, спасибо за то, что вы вообще есть. Ну, посарад. Спасибо вам за вашу работу, тоже. Крафан. Дякую.